Сначала я прочитаю вчерашнюю запись, от 10 февраля 2018 года. Сегодня, оказывается, только 10 число, а я вчера написала 10. Поторопилась жить. Дети сегодня идут на зарницу в школу. Два года я ходила с ними и делала видео, а сегодня очень сильно не хочу. Просто лень. Просто потеряла к жизни интерес. Целыми днями смотрю YouTube. Канал Джон и Ева. Все серии подряд. Сейчас они в Индии. Поскольку я большой любитель географии, стало интересно смотреть, где и как живут люди. Их путешествие, конечно, уникально. Они стали знаменитыми на весь мир. Это здорово. И это вдохновляет. Вот сижу и медленно думаю. Лениво шевелюсь, как будто берегу силы для более великих свершений. Я имею в виду весну и работу на даче. Неизвестность немного пугает. Сегодня решила сделать первый шаг. Купить семена и таблетки для рассады. Кое-что посадить. А именно перец, помидоры, петунью, ночную фиалку. С этого момента жизнь моя поворачивается в активную сторону. Это я вчера написал. Включаю эпизод из прожитой жизни под названием «Отличный огородник». Это было «Здравствуй, Барсик». Как же без тебя? Это было в 1987 Это что, сколько лет-то назад? 40 лет назад, что ли? Нет, 30 лет назад. 90-90 год. У меня был хороший опыт огородной деятельности. Жили мы на севере Пермского края, где действительно холодно и очень короткое лето. Снег лежит до июня в некоторых местах. Ну, например, в сугробах, которые скидывались дороги. С дорожек. В зимнем пальто я ходила до середины апреля. Землю копала лопатой 20 соток и сама накрывала теплицы пленкой. По 100 ведер навоза большими цыбарами носила на огород. Цибара это ведро 15 литров, так как были свои коровы и навоза было в избытке. Читала журналы Наука и жизнь при усадебный участок. И все, что можно было и доступно было в тех условиях, я высаживала вплоть до апельсин. Ой, что чудо говорю, Господи, вплоть до арбузов. Мой подъем был в 6 утра, а отбой в 12. Уставала смертельно, но вечером ложилась на и Плекатор Кузнецова и утром бодренькая, опять как пчелка трудилась. Было мне тогда 34-37 лет. Это лучшие годы жизни. Они самые плодотворные, и самые сильные, и самые вдохновленные. Я тогда много чего успевала делать. И не только в огороде, и куда это все делось. Сейчас у меня, конечно, другой ритм и стиль жизни. И мне не 37 лет, а совсем. И намного больше. У меня хорошо получается делать монотонную механическую работу. Как на конвейере. Как на конвейере. Я давно это заметила. На этом закончилась моя вчерашняя запись. Сегодня 11 февраля. Сегодня день рождения у моего брата Валерия. Он живет в Якутии, Саха. И сегодня ему исполнилось 60 лет. Юбилей, он 57-го года. Надо ему позвонить, я ему всегда звоню на день рождения и поздравляю. День рождения, братик. Расскажу немножко, как мама его родила. Это же февраль, 11 февраля, жили мы на севере, где сугробы выше человеческого роста могут насыпаться. Роддом находился, я боюсь соврать, километров, наверное, в 15 -ти. Может, меньше, а может больше. От того поселочка, где мы жили. Мама родила его там, в роддоме. В Медведец или в Нет, это не Карепина была. Тулпан. В Тулпане. Вот. И когда она там от... пробыла в роддоме определенный срок, положенный, за ней папа не мог приехать почему-то. То ли он был в командировке, то ли еще что. Одним словом, мама, недолго думая, берет лыжи, натуральные лыжи, а дорога там была только лошадиный путь, машин не было, только лошади. Вот, берет лыжи, ребеночка она садит в этот, в рюкзак за спину и на лыжах приезжает домой с новорожденным Валеркой. Мне приходилось с ним в детстве водиться. Я силей, конечно, не было. Мама работала где-то на железной дороге. Кем она там была, я не знаю. Но рядом с домом. И меня с ним оставляла. Я помню, что я лежала всегда под кроваткой. Такая зыбка была. Качалась, которая не сверху вниз, вот так. Это не зыбка, а качалка, как кресло-качалка, вот такая кроватка. И лежала под этой кроваткой, ноги подниму кверху и его качаю. Вот это все, что было из воспоминаний. Ну, приходилось немножко водиться, может, нянька какая-то была, но это не суть. Суть в том, что, главная тема сегодняшнего разговора, суть в том, что сегодня действительно началась активная фаза моей жизни. А с чего она началась? Я знаю, по опыту жизненному что любые спортивные занятия, любые зарядки очень хорошо тонизируют, они активизируют движение кровотока, лимфы, поступление кислорода к клеткам, и начинается активная жизнь, и тебе все хочется делать, и настроение прекрасное. Я знаю, что это напрямую зависит от физических упражнений. А от чего зависят физические упражнения? Где тот щелчок, где та кнопка, точка невозврата, когда уже этот процесс пошел? Вот я не знаю от чего начинается физическое упражнение, может от мысли. Сегодня я значит лежа еще в постели и как я это раньше делала полтора года назад, я начала, начала делать активный массаж биологически активных точек лица и головы, потом массаж ушей по системе суставной гимнастики Норбекова, потом руки и чуть-чуть ноги. И вот после этого достаточно вот мне буквально трех фаз до конца незавершенных, но очень активно руки сделала, уши вернее сделала. И я встаю с прекрасным бодрым настроением и с желанием шевелиться, чего не было предыдущие, ну, месяц точно. Мне неохота было вставать. Я тупо лежала, смотрела YouTube, ничего не делала, все не хотелось мне бе-бе-бе! Так что, ребятки, Теперь я поняла. Не надо ждать. Я... Ой, надо мне время, надо включить. Видео, по видео все. Доброе утро, Анатолий. Доброе. Вот. И, короче, девиз следующий. Лениво, лежа, начинай шевелить мозгами, ушами, точками, кнопками. Понял, Барсик? Алло, Барсик! Конечно. Всем доброе утро! и хорошего дня. Катя, а тебе особый привет. Большое тебе спасибо. Ты, между прочим, да, это ты меня подтолкнула к тому, чтобы я немножко начала шевелиться. Во-первых, ты мне вчера написала про какую-то книгу, а во-вторых, Полинка сдала тебе то, что ты ей письмо там написала. Я вся уревелась вот так вот из-за тебя. Но вот эти слезы очищения, наверное, были, они немножко в меня вдохнули жизнь. Спасибо тебе, доченька. Удачи тебе, добра и всего-всего.